Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики, да и вообще все те, кто меня смотрит. Приношу огромное извинение за плохое качество видео, потому что у меня одновременно сломался телефон и сломался компьютер. Снимать не на что, монтировать не на чем. Я надеюсь, вы меня поймете и не будете судить очень строго. Постараюсь в скором времени все это исправить. Нашел старую камеру, цифровую камеру Samsung. Вот она. сейчас на нее снимаю, поэтому пока что так пока что так. Приятного прослушивания, приятного просмотра.